Здравствуйте! Представляю авторскую стратегию торговли по сигналам на коррекции тренда. Торговать будем, используя сервис нашего сайта invest21.ru «Сигналы для турбо опционов. На сайте invest21.ru в разделе «Бинарные опционы» находим пункт «Меню» «Торговые сигналы». А на этой странице Ссылку «Торговые сигналы для турбо опционов. Слева расположены рекомендации по шести валютным парам на периодах 5 минут, 1 час и 1 день. В правой части торговые рекомендации по тем же парам, но на 60-секундном периоде. Нас будет интересовать ситуация, когда у пары слева стоит рекомендация «Активно покупать на всех периодах». А справа на минутном периоде рекомендация «Или активно продавать» или продавать, или нейтрально. Как видим, такая ситуация у канадского доллара. Переходим по ссылке «Сигналы для пары доллар США к канадскому доллару». В другом окне открываем торговую платформу брокера IQ Option и выбираем на ней во вкладке «Активы бинарные». Выбираем ту же валютную пару, доллар США к канадскому доллару. Возвращаемся в окно торговых сигналов. Здесь нас будут интересовать только основные сигналы. Сигналы на красном фоне дополнительные. И в этой стратегии мы их будем игнорировать. Пока мы делали переходы, ситуация изменилась. Минутные сигналы по паре, которые здесь находятся слева, уже выдают рекомендацию активно покупать пяти и 15минутные часовые и дневные рекомендации находятся справа и тоже транслируют сигнал активно покупать. Значит коррекция завершилась и момент для покупки кол-опциона упущен. Возвращаемся к основным сигналам по шести парам. И ищем похожую комбинацию сигналов. На этот раз на паре доллар США к виден циркальную ситуацию. Слева на всех периодах рекомендация активно продавать. а справа на минутном периоде нейтрально. Переходим по ссылке «Сигналы для пары доллар к иене». В окне торговой платформы ищем соответственный бинарный актив доллар к иене. В окне сигналов для пары доллар к иене также будем рассматривать только основные сигналы и игнорировать дополнительные на красном фоне. Исходя из общей картины основных сигналов, доллар к иене находится в падающем тренде. Но в данный момент происходит небольшая коррекция. То есть 5 и 15-минутные, часовые и дневные сигналы советуют активно продавать а минутные сигналы дают рекомендацию купить. Ждем завершения этой коррекции. Как только на минутном периоде появится сигнал «Продавать» или «Активно». При сохранении на остальных периодах рекомендации «Активно продавать» Тут же приобретен бинарный опцион путь на принципе. Напомним, что во втором окне торговой платформы должна быть установлена та же пара, что и в окне сигналов американский доллар к японскому. На минутных сигналах появляется рекомендация про... Тут же переходим в окно торговой платформы и покупаем путок. До окончания времени на покупку осталось менее двух. Смотрим на показания себя. Как видим, коррекция к падению закончилась, и падающий тренд пары продается. Минутный сигнал продавать. 12 скользящих средних из 12 дают сигнал на среди индикаторов равновесия. Три сигнала продавать, 3 покупать. Остальные нет. Если взглянуть на дополнительные сигналы, то по ним тоже большая часть рекомендаций активно... Смотрим на график. Он соответствует общей картине сигналов, и мы можем визуально наблюдать падающий. Время на покупку опционное стекло. До экспирации остается 5%. Минутный сигнал сменился на активно продавать. За продажу 4 индикатора и 3 за покупки. Все скользящие средние за продажу. Тренд на графике сигналы разрабатывались для краткосрочных 60 секунд, но успешно применимы и для торговли классическими. По минутным сигналам следующие. 9 индикаторов и 12 скользящих средних дают сигналы. Сигналов на покупку. 5 и 15 минутные, часовые и дневные рекомендации. Близится завершение тренда и начало новой На графике пары мы можем наблюдать начало этого. Времени до экспирации чуть больше. Момент для покупки опциона Пут. И несмотря на коррекцию, опцион закрывается. Удачной торговли и подпишитесь на наш канал, чтобы первыми узнавать о новых